Всем привет! Решил сделать видео по тестнету Zetlabs, как выполнять на сайте. Полная инструкция в телеграм канале, ссылка будет в описании под видео. Читайте, ознакомляйтесь. Коротко. Попадаем на сайт по реферальной ссылке, иначе не начислят токены. Дальше привязываем, а точнее авторизовываемся через Twitter аккаунт. Попадаем сюда, привязываем MetaMask. После переходим в этот раздел. Здесь будет кнопка. Нажимаем на нее. Подписываемся в MetaMask. После. Кстати, вот реферальная ссылка. Идем сюда. Будет кнопка. Запрашиваем тестовые токены. Как получаем. Вот они. Далее 001. Идем в Swap. И здесь... Я выбрал вот эту сумму. Максимальная не хватило. Там газ еще снимается. А вот этой вот было достаточно. 0,05. И монета Zeta. Вот до сих пор проходит транзакция. Монетки можно тестовые получать один раз в день. Таймер обратного отчета. Еще есть кран у них в Discord, но Discord не работает. Если что-то изменится, я добавлю ссылку, сделаю еще один пост. Вся остальная инструкция, что необходимо выполнять в Телеграм-канале. Видео так, для ознакомления, короткое. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.